Одно за одной соленой водой ухожу с головой и не скучаю даже по лестнице даже. Домой Зимой пока с горам И по полуманным заборам Старые клавиши Ты все на них напиши Как комнату пронзает Солнце лучи О чем ты поешь О чем ты молчишь Остановки Пересадки Взлетные полосы Летят кометы